Заслуженный профессор права Университета штата Пенсильвания, профессор сравнительного правоведения Лондонского университета, доктор юридических наук, Батлер Уильям Эллиот приехал в Казань с целью прочитать лекцию студентам КФУ. Тема лекции ⁇ Сравнительное правоведение и юридический перевод ⁇ Я считаю, что юридический перевод является основой современной правоведения. Поэтому качество юридического перевода сильно влияет на качество современной правоведения. Я надеюсь, что они будут лучше понимать, что это юридический перевод и сам занимаются более эффективным переводом.